ю! Hey Всем привет дорогие друзья, вы на канале ЮБАГЕМ, с вами как всегда ваш Яго, и сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Creepy Tale 2. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крип чаш чаек, тогда мы скорее всего начинаем. Итак, вот мы на том моменте, на котором мы остановились в прошлый раз, к, со к сожалению, к моему мне пришлось снова пройти подземелье, э, подвал вернее, где лежал погибший домовой, да, потому что здесь я не дождался значка сохранения, я не знал, я думал это уже новая глава, но к сожалению, это оказалось дерьмом. Глава 2, шаг в неизведанное. Вот, мы находимся в зловещем лесу, где есть колодец какой-то, какие-то птушки летают. Значит, здесь можно посмотреть на колодец. У -у -у, ничего, вертел нахуй. Вот эти все страшные истории ваши. У -у -у. Здесь есть какая-то рыхлая Сама почва. Странно. Рядом с деревом скопанная ты, ты, ты, ты. земля. Да, очень странно. Лопат у нас нет, к сожалению, но что поделать? Есть груша. Можно взять грушу. Одну и вторую. Странно видеть здесь столь хрупкое деревце посреди этого мрачного монолитного леса. Плод, плод слишком высоко мне не дотянуться. Очень жаль. Здесь and есть and деревянная статуя. Жуткий стукан, застывший мне позе. Впрочем, он превосходно. Вписывается мрачное окружение. Превосходно. Да, конечно. Прево что сходно mm -hmm. so Как же здесь темно. Так, ну мы сейчас как бы там не было. Кажется, над столом висит старый фонарь. А, как там ни было, как там ни было, но мы вроде что-то довидим. А, разобраться попробуем со всем, что здесь происходит. Давай попробуем, может быть, груша светлая настолько, что... Нет, нет. К сожалению, не настолько светлая груша, чтобы осветить наш мрачный домик. Аля мы сейчас прогуляемся и найдем то, что нам нужно. Иначе что? Иначе бы я не был. Не был. Самим собой. Смотри, какая жалобиха там. Жлобиха, жлобиха, вон, смотри. Что это за дерьмо? А, не, обычная ветка на шарнире и маленькое дупло. А, и маленькое дупло. А, может быть, теперь? Нет. Кинжал? Нет. Кексик? Нет. Все не то. Все не то. Так, а тут что? А, мост сломан, а другой дороги нет, как бы. И что? И что теперь делать, да? кто-то подскажет, поведает вообще, нам ну, что-то происходит, да? А, вот тут мы можем открыть. Туда-сюда. Ага. Ага. И закрыл дверь. А если вот так тоже не работает, ну что поделать? Придется разведывать местность и искать другой обходной путь. Так, что же мы видим здесь? А, здесь. У нас есть, давай думать, есть статуя, которую мы не можем дать ни портрет, ничего, чего, ни кексик даже. Ни даже кексик. Здесь есть деревце. Uh, чтобы проверить ветку, мне нужны веские причины. Uh, соответственно, ничего мы не можем использовать для того, чтобы... Чтобы что-то использовать. Uh, ничего из этого тоже не подходит. Как бы, чтобы мне тут такое найти бы. Оп, нет... Отставить. Да чё? А чё? А чё тогда? А вот куда? Вот что мне надо сделать? Не понимаю, и тогда... И... Пфф, сейчас разберусь. Сейчас я... наушники, наушники. я поправил. В принципе, уже можно ходить спокойно. Колодец, в котором ау-не ау. Ау-не ау. Ау, не ау. В колодце ничего нет. Ах. Эту штуку мы не можем снять. Зайдем ка снова в дом. В домишку. В дома... В домок. Ничего, ничего абсолютно. Это вообще это мрак, это полибесие. Так, мах. Тут есть схема работы робота этого Битлборга на входе, который, к моему высочайшему сожалению, здесь ничего нет. Снова вписывается мрачное окружение, и на этом все. И все. И все, блин. И все нахрен. И все. <реклама> вот может. Необычная ветка на шарнире, блин. Э -э -э та та там там-та-та-та -та -та там. Ничего не работает нафиг. Абсолютно ничего не работает. Постучали, нам не открыли дверь. А можно ли? Можно ли? К примеру. Ммм... Бэтч, фигурная семечка, король обратился... Да. Кейкс... Может быть теперь можно вот это семя, -семя сюда засандалить? Смотри. И? И ничего. И ничего. Мне нужно... Все, я понял. Теперь можно вернуться, наверняка, к дереву. У нас веские причины для рубки. Uh, ветки есть. Они присутствуют. Они есть. То есть теперь мы можем срезать ветку. Sorry, Прости, я хрупкая деревце, но мне нужен твой плод. Да, мне нужен твой плод. Извини. Извини. Uh, плод берем. Uh -huh. Здесь снова мы берем... В целом, понятно. Мы бежим, теперь возвращаемся к дереву. Все настолько просто и понятно. Саша, как ты не можешь додуматься до обычных вещей? Ты же каждый день этим занимаешься. Итак, здесь есть... Опа, нет. Вот сюда. Вот сюда мы семечко еще одна вставляем. Так. Один рычажок. Второй рычажок. И тук-тук-тук сейчас сделаем. тук тук и к нам спустится этот жлобок. Нет но ну, Во! Во! Выбрали, какую штуку нам нужно. Во! Во! Смотри, теперь открывается двери там... И там ничего! По какой... А что это за анимация такая? Нет, подожди, это я понял. Я усвоил. А что это за дерьмо-то такое? Почему так? Еще раз? Может быть. Смотри. Оно просто закрывается. Что же можно придумать и сделать, чтобы оно не закрывалось? Вот так. Вот. А, может быть и это? Нет. Не это. Может быть это? Мне кажется, я тупыми вещами занимаюсь. Смотри. Смотри. Оно не слетает, потому что оно не спелое. Спелое здесь только одно. Вот, которое светится ярко. Оно одно испускается. спускается. Выбрали. Теперь вниз его. Оно не выскочило, потому что тут закрыта дверь. А этот упырь сейчас... Мразь, какая ты Не понимаю. Что ж ты за мразь такая? О! Кексик для домового и все. Ах. Вот и пока он будет кушать, он наверняка там э, добреньким стал, да? Сто процентов задобрился. Нет. Он сожрал просто мой кекс. Ничего не поменялось. Все. Он не закрывает дверцы теперь. Оно выскочит и выпадет прям на пол. Хорошо. Я так понял, что это ядро, похожее на янтарь. Оно светодиодное. Светодиодное ядро. Есть такое? А, и это светодиодное кольцо. Я сейчас ставлю в доме, в лампу. У -у -у. Там все сгорится я увижу все. Что... Old... Да, да, да, да, да. Опа, че? Есть лопатка у меня теперь, М? И что ты теперь скажешь? Так... Здесь like дневник, какой же хозяин домика вёл like записи? Для меня совершенно нетипично вести дневник, но я был просто обязан записать последнее происшествие предзаш... со мной события. Так, прошла ночь в таверне The Драгон, Dragon Inn, и мне посчастливилось иметь разговор с одним крайне странным персонажем, закутанным во множество халатов, поверх которых был плащ с капюшоном. Внезапно, подсев за мой столик, угостив выпивкой, он начал разговор, я не видел его лица, лишь два голубых зрачка сияли из темноты. Он повел мне, что в озере Анлич можно набрать живую воду, способную даровать неживым не предметом, разум и способность передвигаться. Что мне лишь стоит, смастерить хорошие деревянные болванки, которые в итоге станут мне верными слугами. Взамену попросил лишь отдать одного из э, истукана ему в качестве оплаты за совет. Эта история не давала покоя мне всю ночь, и дождавшись утра, я собрался в поход. Озеро выглядело совершенно обыкновенным, и отругав себя за наивность, я уже было решил вернуться домой, но увидел странный блеск, блуждающий по воде. Вернувшись с несколькими бутылками живой воды, я сразу приступил к работе без сна и отдыха. Проработав несколько дней, я получил своего первого истукана. Плеснув немного воды на, него, на его лицо я... Изумился, как резко изменилось грубые и неживые черты лица моего деревянного ребенка. Глаза сияли, первое, что он произнес, было «Здравствуй, осец". Готов служить!» Он разговаривал, но не двигался. Это история Буратино или Пиноккио? Я подумал, что, возможно, ошибся в конструкции и сделал его еще одного, но и здесь результат оказался таким же. Я стал экспериментировать с формой дерева. Но все мои старания были щитны. Они могли говорить, но по-прежнему были не в состоянии двигаться. Моя работа зашла в тупик, и я совсем отчаялся, когда в мою дверь постучали. На пороге стоял тот самый незнакомец. Ему было очень жаль, но живая вода из озера утратила свою прежнюю силу и теперь была способна даровать лишь разум. Для следующего шага мне нужно было отправиться к проклятому озеру Шакралтон и набрать из него мертвую воды, которая и заставила бы истуканов... а Чуть не уродил! Микрофон! Двигаться! Собрав все необходимые для опасной прогулки, я отправился в путь. Озеро встретило меня жуткой дымкой. А, опять чуть не уронил микрофон. И, и чем ближе я приближался, тем сильнее все вокруг погружалось восьму, сквозь которую мне слышался жуткий шепот на неизвестном языке. И вот я почувствовал, что моя нога ступила в озеро. Окутанный черным туманом, вслепую я набрал первую склянку. Но стоило мне потянуться за второй, как жуткий шепот начал усиливаться. Я почувствовал, словно нечто огромное и непостижимое обратило меня в свой взор. Найн. Найн. Ой, я начал счасть, что теряю контроль над мышцами и волей. Не знаю, что спасло меня в тот день, но я успел сконструироваться. Быстро рванул и проще побежал до тех пор, пока родные края не показались на гаразонте. мертвая вода набрала мной во время этой опаснейшей педиции, дарвала инструк... И стуканам силу и возможность передвигаться. Они верно служат мне и помогают в делах. Так, так, так, мы были в лесу, когда пошел сильный дождь. По всей видимости, он вымал всю мертвую воду из-за стуканов, и они застыли в тех позах, которые были. Благо, у меня еще остались запасы мертвой живой воды для создания новых помощников. В следующий раз нужно быть предельно осторожным и предусмотреть средства защиты, поскольку воз э возвращаться на проклятое озеро я больше не хочу. Ой, кошмар. Да. А, смотрим, изучаем. Здесь какая-то головолом очка. Ага, ага, ага. Так, а, смотрим. Заводим игрушку. Они должны поработать, что-то тут поделаться. Тут, ту-ту-ту-ту. Понятно. Я понял, я принял, я понял, я все изучил. Звездочка, точка, ромбик, две палочки. А... Да как? Что это? А, ага Ромбик, ромбик Блин, у меня пока нету шифра никакущего Абсолютно никакого шифра у меня нет Я не могу открыть эту О. Пойдем Пойдем, знаешь, куда пойдем Мы тогда пойдем сейчас копать Вот здесь рыхлая земля есть Мы ее вскопаем угу. Есть инфа Есть инфа у меня, что это должно Привести к каким-то плодам о-о-о-о... Сундук сокровищами было глупо, но скелет. Но скелет! С ключом. У тебя тут скелет, кстати. Заходим обратно в дом. Ключ используем по назначению, вставляем его в замочную скважину. Открываем замок. Посмотри, какой я потный шок. Ключ. Дверь открыта. О, здесь. Ого, да здесь целый деревянный отряд. Да. Um, hello? Ну, здравствуй. Идл может заслужить мне добрую друг... службу, но нужно лишь спо найти способ вдохнуть в него жизнь. Фу, ой, бля. А... Снова здорово. И вот как. И вот как? Что нужно сделать? Не понимаю. Как они там звучат? Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Есть четыре что-нибудь. Раз, два, три, четыре, может быть, так. Точка. Последняя. Может быть, рандомно сейчас выпулю. Не выпалил. Я вообще не уверен, что это все так. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз. Раз, два, три. О, в конце раз, два, три это ром. Четыреугольник. Есть точка пять. Вот! Вот оно! Вот оно намотано! Ой-ой-ой-ой-ой, намо... Санюлик! Ты мой. Ой. Так, ну давай попробуем тебе это. Прохи это, плес, плеснем, а? Давай-ка. Водичка-то как она-то? Так еще? Дах, ну жизнь? Как бы, но что-то не помогло ему, видимо. Жизнь. Давай-ка вот, вот, вот в этого попробуем тоже еще. А, плеснем. Ну этот в какой-то жижке тоже уже. Но он уже готов к Стасу. смотри. Мальчик, благодарю тебя. Теперь я снова могу говорить. Кто ты такой? Всего лишь часть великого плотана, превращенная создателем подобную ему форму. Деревья, камни, каждая травинка таит в себе жизни. Но мы пребываем в состоянии, недоступном для общения с человеком. И вот я здесь, снова среди вас. Значит, мой путь еще не закончен. Ваш создатель, это его дом? Нет, он уже давно покинул этот мир. Здесь жил другой красно... краснодерев... деревщик. исчезнувший около года назад. Конечно, стоя здесь, я не потерялся во времени. Грустно. Думает? А, нет, мы поговорили с ним. найн, найн. Бой. Я вижу, ты заблудился помоги мне, и выйдут тебя чаще. Присни меня мертвую водой, чтобы я снова мог ходить. Где мне искать? Хозяин боялся составлять ее в доме и хранил в земле возле хрупкого деревца. вот где-то здесь, наверное, да? давай попробуем, копанем. Ммм, получилось. Мне получилось, блин. Я вот это выкопал, блин, воды нафиг. Накопал, нарыл, блин. Uh, давай в доме того оживим сначала. То, Это то у нас, ну, что-то мы его спрыснули, вроде а не работает. Должно That сработать, если, конечно, as as написано в дневнике не бред сумасшедшего. Конечно, ну. Так, смотрим. Да, закрыли. Вот он жив, вот он жив, красавчик. Вот он жив, свеж цел. Вот он ходит. Готов служить новому хозяину. Ну, служи, служи, бич. Служи, пойдем за мной. Так, выходим. Uh... А почему? А почему так? Он был готов меня... Ну ты мазафака, конечно Он разозлился на меня Что я оживил другого, что ли? Или что? Или у меня закончилось? Нет, у меня еще есть Что за приколюхи тогда такие? О, смотри этот Шептун Давай, помогай Отлично. А, пожалуй, что-то пошло не так. Я не знаю, это правильно я поступил или неправильно. Так, я его утопил. Иду ко второму, к своему корешу. Ой. Так, ну чё ты? Ну чё там? Выберите объект для комбинации. А почему ты Зол. Чё ты такой такой гнида-то, а ты че мрасть ты такая М -м, погоди а в колодце мы что-нибудь добывали в колодце то что-то было там как бы в колодец можно добавить может быть воды этой кучу смотри ставить нельзя все пошли пойдем все нам здесь делать больше нечего нас везде Посылали, блин, и эти гады, паразиты. Вот ты чё? Че тебе еще надо-то? Что? Что не так? Глаза красные напыжился. <мирает> <мирает> так, смотрим. Дальше идем. Что тут у нас может быть? Так, и этот пиццепитек. No... А другой дороги нет. А, пиццепитек что же блин такое это все тут происходит у нас что же это такое есть баночка шляночка которую вот этот драмаму не хочет принимать глаза красные напыжены тогда еще одного достанем а живет не хорош Готов служить новому хозяину. Пойдем со мной тогда послужим. Да, да пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас будем служить. Меня я сейчас одного за другого, за третьего. Года. Сейчас всех, всех перетягаю. Тут все это вывезу. Все будет хорошо. Мара, мара, идем. Мне, на, мне нужно тебя, короче, ну, короче, чем признаться. Мне нужно, чтобы ты спрыгнул туда. Вот, как бы, в болотце. И я тебе скину. И ты вот упрешься в жопу к своему корешку. И, э, собственно говоря, дальше э, я буду строить мост. Мне остался еще один. Еще одного нужно. У меня, надеюсь, осталась жишка. А, водичка-то осталась. Идеально. А, у меня осталась вода. Собственно, я могу теперь а, еще одного достать с кладовки. Там целый отряд, насколько я помню. Помню. Вот, еще один. Мы его достаем. Жишку. Поливаем. Заправили вейп. А, и покладая курва идет со мной. Айда, пойдем. Пойдем. Готов служить новому хозяину? Где-то я это уже слышал. А, дружочек мой. Друголетчик. друг-дружочек, Пирожочек. Друголетчик. А, пойдем. Пойдем, пойдем. Надеюсь, мы с тобой далеко зайдем. Где же, что же может быть еще? Что может пойти еще не так, если... А, давай. Вот мы запираем. О, о, о, о, о, о, смотри. Сталкиваем его. Все, у нас мост готов. Мост готов, а... Ой, теперь можем пошагать. А, перепрыгиваем с одного на другого. Как бы здесь еще вот. И, и, и вот может, Вы служили добрую службу. Покойтесь с миром. Ага. Ага. Мне интересно, а почему тот напыжился? Почему у него глаза-то красные и ничего? Ой, кошмар. А, все, и жишка пропала. Не знаю, я теперь этого не узнаю. Возвращаться туда я, конечно же, не буду. Не хочу, не могу, не буду. Но здесь достаточно миленько. Смотри, тут сакуры цветут какие-то. Ох, и проголодался я уже. Здесь, должно быть, живут славные люди. Ничего страшного, если попрошу кусочек хлеба. Силы мне не помешают. Пойдем попрошайничать. Шорох, будто под окном кто-то ко мне стучится в дом. Здравствуй, бабушка. Я приду по лесу уже весь день и страшно устал. Можно попросить кусочек хлеба? Входи, мальчик, покушь спокойно. дахнет мне, злотки, никакого не будет. Понятно. In. Проходи I'm там, вкусный курашки, покушай. Ах ты гадость, -то, а? Чё-то... покурва покурва-батка, курва-патка, а ты, курва пердолил, бич! Куда, блин? Детей похитила, мамка... Ах ты! Туда ее, туда! Чина, чё, чина? Так, вот мы смотрим, кровь из носа, все дела, тут как бы в бочках нам всем понятно, что находится. Но в общем, ведьма, старая ведьма. Эй, ребята, что происходит? Дело ясное, греемся над солнышком и даже не обеда. Правда, мы есть В каком-то смысле? В самом естественном, супчики, рагу, запеканка. И все это не из мяса поросенка, а из детишек. Они сейчас, правда, танки Видимо, Янс и правда был серьезным. О чем вы? Вместе Jens. с нами был еще Янс, жирный, розово мальчишка. Right, Они сразу приметили его аппетитные right мясистые бока from и в первый же вечер закололи на жаркое. Roast, вот так они не знали, что Янсу в последние дни не здоровилась. Страдали и поплевались они неск несколько дней. Потом смотрим, тащит тетка белочки из леса. Наверное, теперь лечат супчиком. А как станет лучше, сразу сделают из нас рагу и поминать, как зале. А, ну да, понял. старагу, рагу, понял. Запеканка. Запекенис. Пенис, чё за пинис. А могу выбраться? Да, смотри, что делаю. Вот это я, конечно, интересно. Молодой человек, такие вещи про какие-то проделываю. Опа. И все? А, теперь, теперь могу вот в эту сторону также сделать. Интересно. Подожди, у меня тут только фотокарточка, понял. Давай в левую сторону. Может быть, мы опрокинем решетку какого-нибудь смолого. А, -а, -а. М -м, Ясно Ясно, интересно получилось, согласись. Дуже интересно. Так, вот мы. Опа. А, А, -а, -а вот ты как оно. Во, смотри. В туалет. Стоять рядом и вдыхать эти зловония невыносимо. Боюсь, внутри этот смрат просто отравит меня. Внутри, смрад отравит меня. Давай посмотрим, что мы можем сделать с детьми. Держитесь, я вас не брошу. Ну конечно, ты сань. А ты не успел попасть сюда, как уже на свободе. Ключи от клеток наверняка где-то в доме. Старуха не растеря, а не расстается с ними. Ключи всегда у нее в поясе. дело, спасайся, забудь про нас. Ни за что, я придумаю, как вас спасти. Э? Так, итак, вот он дом, дом, да? Похоже, дверь заперта изнутри. Очень жаль. Дверь заперта изнутри, попробуем с другой стороны зайти. Вот какой-то ключ есть. А, бабка и без безногий дед! Посмотри! Посмотри, кто там сверху! Ты не бачишь? Чичас, чечас, погоди! Чичас, чечас. А -а -а, посмотри! Вот на него! Посмотри, Арду, -а, а -а -а, Просто Арду. -а -а. Пока оставим вот так! Да. А -а -а, Ой, сори! Сори, сори! Не знал, что так получится! Так, бабка кормит своего деда, значит, так! А -а -а, луна! Паучья э, паутина. Вилка птичка. Угу. Луна паучья yeah, паутина. Oh, oh, oh. Куда? Господи, какая же здесь вонь. Она меня не заметила. Ты шаришь? Ты шаришь? Она просто... Подожди. А, все, она пошла наверх, значит я могу бэринько пробраться сюда. А, и посмотреть, что у нас здесь... О, о, о, мой кинжал, который даровал мне король. Сам король. Здесь мы откроем щеколду. А, она пошла снова кормить своего этого, блудоноса, да, получается. Ах. Вот мы вышли сюда, зашли обратно. Как мне поступить? Прям как и это, достать соседа. Кормит там деда своего. Посмотри, Какая-то, она мерзкая, ну. Так, вот она идет сюда. Самовар. Все, она спускается. Тут, тут, тут, тут, тут, А что она там? А, она птичку кормит. Так, покормила птичку, сейчас вернется, да, сюда. О, май, Гарбл, словила меня дрянь, паскуда, тварь, падла, гнида, гнидоносная, чудище, волосатая шмонька, падла, курва, матку пердолил. Вот. Так. О, я понял. О. Так, я в другой комнате, она меня видеть не должна. Теперь я увидел, все, могу пробраться вот сюда. А, собственно говоря... Собственно говоря... Собственно говоря... Так, у меня есть ключ, у меня есть кинжал мой. Mm, давай, Баринька, вот сейчас она пойдет кормить своего упыря. Без ноуо. Нового... Я захожу наверх. Пока она его кормит, я здесь шарюсь и какие-то вещи забираю. Like... Видимо, здесь тот самый что-то там супчик, да, который. Опа! спрятался за бочкой. Балдеж, молодежь! Смотри, что я творю, куда спрятался. Где она? Там долго будет кормить своего упырька. Этого... Оба а шо, что, Куда она идет-то? Все, поставила и уходит. Правильно? Правильно. Уходит. Дит и уход. А я могу что-нибудь прыснуть туда, нет? Так. Ног на атак, праздничный гуляш. Вот это все, это какое-то... Это гадости мерзкие. Ой, гадости. Ой, гадости. О, ой, гадости. Ой-ой-ой, беч, Ой-ой-ой, бэч. Ой ой ой, ой ой ой ой ой Дед спалил меня. Дед меня спалил. Так, а что если? А что мне вообще в целом-то, ну, Ой. Yeah. Господи, какая же это? Оу, mm. оу, oh, oh, Так, где это она кормит свою эту говнющину, да? Так, давай, пойдем. Сюда, сейчас вот тут спрячемся в... за бочку. Угу. Может быть, получится закрыть на ключах там в этой комнате, блядь. Смотри, лыбу давит. Деду нравки. Вот это вот. Похлебка вот это вот. Ганнибалы, гнибалы. Ганнибалы, гнибалы. Так, корми, корми, упыря А, нет, -а, а, нет, а, да. А, нет, а, да. Ладно, я понял, что здесь мне ничего не светит Повсюду шипы, словно защитными варьерами Растень окружила весь дом Шмонька ушла Я видел здесь где-то глазок Вот здесь Старый стул, как и все в этом жутком доме А его можно что-нибудь там, может... А, это что такое? Мне интересно, мне мать вашу интересно, что здесь... Так, подожди, у меня есть тарелка, может быть тарелкой можно захлебнуть вот здесь, в парашнике что-нибудь? Нет, нельзя, сейчас ходим сюда, посмотрим, здесь есть хижина, потому что я не, сто... не с того начал а, Здесь вот всякие вот какие-то банки, шклянки о о Шкаф с оленями, сердце, почки и глаза, как мы видим, все тут есть во, во, во. Стол с ящиком закрыт Table на with... замок Тейбл закрыт на замок Так, а у меня есть ключ как раз таки Я его раздобыл Strange. Здесь любопытно, здесь целая спол... куча старых листков Тоже какая-то непонятная э, Требуха В общем, смотрите Я вижу вот это, вижу вот это, вот это и вот это Что я понабирал? Где мой инвентарь? Какие-то... Что? Это что такое? Перчатки Bluffs из make... голубой кожи and... Пестик так что, пистики с Разноцветная лейка, алейка фигурной формы. Ладно, пойдем, сейчас разберемся. Что-нибудь да придумается, пацаны. Отвечаю. Так, вижу листик. Ah, у а, листы по хуй. Огнем, должен руками их не сорвать. Зато у меня есть перчатки. Угу. Перчатку мы взяли. Взяли перчатку. А -а смотрим. Мы взяли листик. Вот такой. Вот такой, получается, да? Или вот такой? А, Что-то с черепом связанная Листик, короче, это понятно. Пойду еще раз погуляю. Сейчас мы омоем, может быть, омоем лейкой. -я -я. Вот, надо взять маленький красный листик. А, маленький красный листик. Маленький красный листик. Где он? Во. Надеюсь, получилось. Стоит посмотреть, что получилось Получен порошок излучает легкий свет Или люби... уловимый миндальный аромат Возможно, у меня получился яд Санечка, вроде казалось бы, умный парень Ничего, повсюду шипы, там все дела, короче Берем ножиком, срезаем себе Шипок один, ши... а, Один! Шипочек срезаем, это важно Теперь мы можем убить эту бабку Бабку мы убиваем по какой? Тактике по какой схеме мы мочим бабку? Так, вот она бежит за нами. Мы выбегаем в другую дверь. Забегаем с черного хода. Потом перебегаем. Фу. Забегаем наверх. Easy, easy, real talk, bitch. Вот она, начинается новое прохождение. Вот, вторая часть. Как бы вот, как пройти бабку в Creepy tail 2? Вот так как? Ты пойдешь, нет? нет Ты вообще охренела, бабка Бабка makes... Так, все, она уходит Уходит а, щебетать свою петушку Тоже мне принцесса Фиона там, а? Нашлась Красавица моя Моя ты красавица Так, это сюда Сюда И мы убегаем наверх Все, вот она наша Наша злейшая Злейшая преступление о как неприятно как неприятно да бабку загасили бабку бабку! больше ты никого не съешь мерзкая тварь бич лазак на морозина так давай посмотрим где мы можем пройти проклятие дверь закрыта у меня есть ключи ключи у меня есть разные сейчас на носочках проберемся сюда главное в деда не врезаться Знаю я вот эти вот приколы. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Отпусти. Нож. О, сюда, сюда. Вот оно. Вот так, вот да. Вот оно, вот оно. На, бич. А нож не хочешь забрать, нет? Главорезу, хитман. Но, Ножек то может, заберем, не? Как, как оно там? Ну, оставил нож. Сюда, блин, каждый по одному. Подходите. Так, все. Держитесь, я уже. Да не надо беседовать, лишний раз это все глупо. Вот, у меня есть ключи от ваших клеток. Выходите, вы свободны. You! Абелей факен флай. Спасибо тебе, мальчик, вот только дома у нас нет. Мы можем остаться здесь, вырубить все сорняки, облагородить дома, жить приепивающе. Неплохая идея, приберитесь внутри как следует и живите на здоровье. Там для этого все условия, а мне пора бежать. Дальше, Прощайте. Счастливо, береги себя. А куда бежать, если там колючки? Куда бежать? А, сорняки ушли, все, нет сорняков, отлично, мы проходим дальше, проходим дальше в новую локацию, перфекту, наконец-то, белиссимо-брависсимо, О, хорошо, что, что, сюда, что, на этом хотел сказать огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале Йоба Гейм, ставьте лайки, это обязательно. Это обязательно. Это продвигает наш канал, и мы в целом с вами будем развиваться все больше, все шире, все глубже, если будем взаимодействовать с каждым роликом. Поэтому всем еще раз огромное спасибо за просмотр. С вами был Ева Гейм. Всем пока. -у. In my heart, please, if fire.